Давайте для начала зарегистрируем в системе оплату от покупателя наличными по документу реализации. Ну, вообще в системе 1С розницы самым простым способом регистрации оплат является конечно регистрация на основании документа. Давайте документ реализации прямо из отчета поднимем и на его основании введем документ приходный кассовый ордер. Отлично у нас все заполнилось. Единственное, нам нужно указать статью движения денежных средств. Поскольку мы с вами хозяйственную операцию в системе регистрируем впервые, у нас в системе просто нету еще нужной статьи. Давайте ее создадим. Операция поступления отплаты от покупателя. Также и статью наименуем хорошо. И я хотел бы сделать не полную оплату оплату частичную. Мы потом с этим еще поиграемся. Так. Вот у нас частичная оплата. Давайте посмотрим, каким образом у нас изменилось состояние отчета. Ну, вполне ожидаемый результат. Уменьшение долга клиента. Теперь давайте сделаем следующим образом. Давайте а, остальной остаток долга попробуем погасить приходным кассовым ордером но не на основании документа реализации а просто его введем самостоятельно Так, создадим документ поступление оплаты от покупателя контрагент купим все укажем кассу И вот обратите внимание, в системе нет никаких технических средств для заполнения автоматизированного табличной части «Расшифровка платежа». Мы должны вручную выбрать документ «Реализация товаров». И мало того, что мы должны выбрать вручную документ, мы должны вручную указать также и сумму. Мы помним, что мы частичную оплату уже сделали, Сделаем еще частичную оплату. Вот такая вот особенность системы. Давайте посмотрим, все ли у нас хорошо с отчетом. Да, результат ожидаемый. Так, ну что ж, давайте остаток зарегистрируем в виде безналичной оплаты опять я на основании документа реализация регистрирую документ регистрация безналичной оплаты все нормально кстати в этом случае у меня система я обращаю внимание на то что сумму корректным образом указала то есть если я буду регистрировать на основании документа у меня все-таки сумма корректно заполняется давайте пробуем также э, этот же фокус повторить и с приходным кассовым ордером а вот с приходным кассовым ордером мы видим другую ситуацию тоже интересная особенность так ну что ж безналичная оплата я опять делаю безналичную оплату так посмотрим на наш отчет Все логично опять уменьшение долга клиента и последний раз мы с вами зарегистрируем оплату уже не на основании документа а самостоятельным документом расчеты с клиентами поступление оплаты от клиента указываем клиента и вот смотрите здесь есть такая соблазнительная кнопка подобрать неоплаченная и вроде бы вот оно, техническое средство. Нажимаем, но не тут-то было. И из контекста справки э, становится понятно, что данное средство, оно, оно работает исключительно при оплате поставок. То есть при взаиморасчетах с поставщиками. Поэтому все-таки и здесь тоже нам с вами понадобится указать документы вручную и указать вручную, вручную сумму. Укажем остаток Так и убедимся в том Что у нас с вами Долг полностью погас Все хорошо Так Еще хотелось бы Обратить внимание на Некоторую особенность Вот обратите внимание У нас с вами По логике вещей документ возврат товаров от покупателя, у нас помимо реализации есть еще и возврат, он мог бы уменьшить задолженность по реализации. Так вот, в рознице в случае ведения взаиморасчетов с покупателями такой фокус не пройдет. Я не нашел в системе никаких технических средств по переносу задолженности э, по взаиморасчетам с покупателями между документами расчета. Вот так вот. Так что нам придется с вами на основании возврата просто-напросто ввести в систему документы движения денежных средств. То есть мы должны будем честно возвратить деньги. Никаких зачетов. Давайте убедимся, что все работает. Да. И еще особенность системы не особенная система, а возможность, которую я хотел бы осветить. Мы с вами можем сделать документ реализации на основании документов движения их средств и документы движения движения денежных средств на основании документов реализации. Ну и к возвратам товаров это тоже относится. Поясню. То есть я могу сперва ввести документ приходный кассовый ордер, например, то есть опл э, отразить оплату от покупателя. И на основании вот этого приходного кассового ордера я могу ввести документ реализации. И обратите внимание, в этом случае у меня документ реализации э, имеет связь с документом аванса. Я могу выйти на документ движения денежных средств. И в этом случае тоже взаиморасчеты будут корректно закрыты. Вот такие вот особенности. Вроде бы это серьезные ограничения системы, но давайте мы с вами подумаем. Ведь на самом-то деле продукт розница 1С розницы предназначен для розничной торговли. И весь функционал, который реализован в продукте касательно оптовой торговли, нацелен исключительно на мелкооптовую торговлю. И исходя из этих соображений, нужно понимать, что здесь не приходится ожидать какого-то развитого функционала. Ведь что такое мелкооптовая торговля? Это когда нам клиент либо заранее на расчетный счет перечисляет сумму за совершенно конкретный список товаров. И мы можем либо отразить безналичную оплату и уже на основании этого документа отразить системе документ реализации. Либо он приходит к нам с наличными деньгами и мы на самом деле делаем ту же самую последовательность. То есть у нас с вами факт отгрузки и оплаты при мелкооптовой торговле он во времени не растянут. И в этом страшного ничего нету в том, что здесь вот эти вот технические средства по контролю взаиморасчетов с покупателями не настолько развиты. Более того, если у нас э, все происходит таким образом, что сперва оплата, потом отгрузка в течение там, нескольких минут, то действительно функционал расчетов с клиентами можно отключить. И мы видели, что в стандартных настройках он действительно отключен. Вот так вот. Вот такая вот особенность системы, про которую я бы хотел вам рассказать. Ну, я думаю, пора уже переходить к следующей теме.